Даже если я романтик, нормально ли подглядывать за Широюки? Лучше это чем ничего. Да я гений. А где ванна? Ежениди? За что мне это? Друзья, вы наверняка хотели бы смотреть аниме в оригинале и полностью погружаться в атмосферу происходящего. А может быть вы даже хотите посетить Японию. Но для всего этого нужно знание довольно сложного японского языка. Легко же изучить японский можно на онлайн курсах японского языка по ссылке в описании. Переходите, нажимаете забрать и начинаете изучать. Приятного изучения! Ты ведь сама виновата! попросила помочь, а потом сорвалась и убежала. Я столько трудилась над этой статьей, а меня опустили ниже Плинтуса. Нет, я, конечно, понимаю тебя. Жёнушки? Ой, перестаньте. Ладно, тогда возьму картошечку, паприку, шимеджи, шиитаки и шпинат. Ой, еще спаржи и проколи. Понял. Повезло вашему муженьку, какая прекрасная жёнушка. Ой, что вы не еще раз. я хочу понаблюдать за ним я расстроюсь если мое творение уничтожит коряк Неужели ты хочешь оставить слабого старика одного? Останься, у тебя ведь нет дел. <соспит> Слушай, отцепись от меня, дед. <соспит> да, <соспит> я понял. <соспит> я <соспит> вам помогу. <соспит> Эрибио, прям светишься от счастья. Санты и его олень лучшие друзья. всю жизнь беречь буду. Еще хуже, чем обычно. А комментировать будет миссий Клавочник! Ваш прогноз на сегодняшний бой? Никогда прежде я не чувствовал такого бурления жизни. Начнем с проверки их силы. Она же нарочно приняла удар. Заметил, да? Это так! Чудесно! Девушка! Darkness out! Если больно, то говори об этом! Если кто-то попытается тебя обидеть, то я тебя защищу! Потому что я живу любовью! Хорошо, спасибо, дураски! Эна! Я тебя люблю! А потом Дураски взял и описался прямо в океане. Ах, воспоминания! Прекрати! Я не помню таких ужасных вещей! Эна! Что хочешь отправиться со мной? Разумеется. <смех> <Хатажечка>. <смех> ну и хрен с вами. Я спать. Ой, прости. Ах да, курока. Хочешь чего-нибудь перекусить? Могу тебя угостить. Наверное, куплю что-нибудь у Ихарус Сатэн. Для легкого перекуса. Курока. Будет рада чему угодно из рук сестрицы. Но, раз уж выбор не ограничен... Курока, хотела бы скушать тебе. Ничего ты не знаешь. Как минимум один человек так не думает. И он перед тобой. <свист> Тогда давай сначала. <свист> <свист> Такая огромная грудь не мешает сражаться. Так. Караул! Хватит! Хватит! Мама, мама! А -а -а -а! Не верь! Да забей, она же не актриса. Может, я и не такой умный, как ты, но давай... Ты издеваешься надо мной? Вот в чем проблема! Тот факт, что ты такой, только добавляет проблем! Нет, если хочешь ударить, ударь меня! Почему ты бил его подарком? Я что, Абар? Каюхичи! Ты сломаешь горелку для благовоний! Хорошо, когда сырье рядом, чтобы держать этих мазохистов в узне. Не смей давать мне такую роль! Менеджер, проблема. У вашей дочери в детском саду снова поднялась температура. Как же так? Ой, началось. Ой, нет, Соченька, я бегу к тебе. Но, менеджер, клиенты уже собрались, и все массажисты заняты. Точно, но сейчас передать работу некому. Что же делать? Нет! Снова то же самое! Смотри, я сейчас его применю. Шесть. Теперь мы можем собрать сколько угодно овечьей шерсти. А еще я тут подумала. Если соединить этот навык с Едом, враги ко мне не подойдут. Скажи, но. Но теперь я к тебе не подберусь. <связать> Что, помогите? Сама я отсюда никак не вылезу. <связать> <связать> Чокола ни единого слова не может разобрать. Такое чувство, что они опять о чем-то глупом. Кто это еще тупица? Я выиграла! Вы дисквалифицированы? Я, Курами Зел, рада знакомством. Что? И это все? Тебе больше нечего добавить? Нет. А с этим какие-то проблемы? Так, ей 18, как и мне, рост 158 сантиметров, а ее три размера. Эй, так нечестно! Носит лифчик с подкладками, так что... Хорошо, хорошо, прекрати, я все поняла. Вот она! Ну какой же я повелитель тьмы, если не осаждать героя? С чего позволения назвал ты имя свое, Юнец! Это мне спрашивать надо, с чего позволения ты таскаешь дам?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 После этой миссии я совсем без сил. У меня есть кари, угощайтесь. Ой, правда? Ты уж прости за неудобства. Мои прихоти. И все сходит мне с рук. Все ведь так любят панд. Поняли? Так что давайте, приготовьте еще. Не зазнавайся так, глупая панда. Глупая панда. Еще приготовьте! Замолчи! Хватит орать! Путин газетка! Все разольется! Все схвачено! Она меня убьет! Я подавился, дай попить! Я все сделаю! Просто подожди! Ты что, маленькая? Ой-ой-ой! Фокусница! Блин, даже рубашка промокла!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 Отлично. Тогда давайте пока разделимся и встретимся ближе к началу. Ага. Рэй, чем планируешь заняться до поединка? Думаю заглянуть гильдию авантюристов и получить награду за квест. А ты рук. Ну, а мне нужно кое-что обсудить с Марией наедине. Наедине? Чё? Да как ты? что случилось. Это секрет. Поздравляю с рангом Геймель! Дедуля тобой так гордится! Спасибо! Как уверенно ты держался! А Раньше-то ой как боялся выделяться! Выделяться? Ирума! Неужели? Ирума! Я совсем забыл об этом суматохе! О том, что сильно выделяюсь! Ирума? Голубое море на южном побережье. Звук морского прибоя. И здесь Айка. В этом купальнике ты затмеваешь всех, кто тут есть. Игра в куклы на пляже. Это что-то. Айка, не кукла! Нужно вести себя как взрослый. Ну, все говорят, что им такое нравится, но меня, честно говоря, это не сильно интересует. Знаешь, думать только о них это немного по-детски. Верно? Ясно. Дяку, тебя это не касается. Прости, постой! Каководцу собрал! Держите меня, Семера! Была моя драконья аура! Пламя темной веры! Получай! Еще, еще! Еще! Все путем с врагами покончено? Эээ, ага. Сама должна понимать. жалко бедных девушек Ошибка а упала ну, вот что с тобой делать это неправильно если ты не сделаешь этого все в порядке это просто недопонимание тогда ты можешь связать меня этой веревкой и выкинуть на мороз зачем мне это делать тогда просто оскорби меня назови меня огромным дьяволом свиньей или хотя бы ударь, прошу накажи меня да ты просто извращенец Я покажу свою особую технику. Нет. Ты офигеешь. Даже не знаю, куда глаза одевать. Она их изучает? Мозг. Она что, хочет попробовать? Я покажу тебе свою особую технику. Зачем?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 See, we talking about gold Shining you can see it in frames Shining I